Здравствуйте! Мы сегодня продолжаем рассматривать задачи сопромата на определение опорных реакций. В данном случае мы рас... определяем опорные реакции в раме. Вот эта рама представлена на рисунке, вот ее способы крепления, то есть здесь в качестве опоры используется неподвижный шарнир, здесь невесомый стержень с шарнирами на концах. Значит, мы сегодня будем рассматривать эту задачу. Задача, сразу скажу, тоже относится к разряду статически определимых задач. То есть нам понадобится только... Это у нас уже, по-моему, пятая задача. Нам понадобится только уравнение статики. Напоминаю общее правило, значит, что мы делаем. Мы зарисовываем наше рассматриваемое тело, нашу конструкцию. Это у нас рама. Мы прикладываем нагрузку. Это у нас вот здесь момент M приложен. M маленькая. Здесь у нас приложена распределенная нагрузка. Мы ее заменяем. Она однородная. Значит, мы в середине прикладываем сосредоточенную Q. И здесь у нас А и А тоже посередине вот этой стороны приложена сосредоточенная Сила F. Вот у нас приложено две силы и один момент вот наша нагрузка. И здесь у нас что происходит в точке А? Давайте обозначим эту точку А. В точке А приложено у нас, соответственно, это у нас пускай будет ось. Ну, теперь X и Y. Это у нас будет, соответственно, ХА, составляющая неизвестной реакции. И здесь, соответственно, будет составляющая YA. То есть вот эти две. То есть мы неизвестную реакцию раскладываем на эти две составляющие. И в точке B, давайте обозначим, действует у нас реакция стержня. Это у нас, соответственно, неизвестно, YB обозначим. Она действует вдоль оси стержня, поэтому ее направление нам известно. Ну, давайте так и обозначим. Вот у нас наше тело. На него действует вот эта система сил и один заданный момент. Соответственно, нам надо рассчитать опорные реакции. Задача статически определима, потому что для плоского случая, напоминаю, у нас имеются три уравнения. Ну, например, в такой форме сумма проекций всех сил на ось x, сумма проекции всех сил на ось y. И сумма моментов относительно любой точки, но ну, в данном случае я вижу, опять удобнее взять относительно точки А, потому что из трех неизвестных моментов, момент вот этих трех неизвестных сил, у нас два неизвестных момента в этой точке превратятся в ноль. Вот у нас три уравнения для определения трех неизвестных. x, y, и y, b. Вот такой план решения задачи. Вот у нас данные. f у нас равно 10 М у нас равно 40 кН, а Q у нас, распределенная нагрузка, значит чему она у нас равна? Q у нас равняется Q, линейная плотность умножить на длину приложения, в данном случае это 20 кН на метр, умножить на 2А, а у нас 3 метра, то есть на 6 метровую вот эту 20 на 6, итого 120 кН, метры у нас сокращаются, остается 120 кН, то есть Q у нас равняется 120 и все в кН и в метрах. 2А, 2А и здесь да, размер тоже 2А, то есть у нас 6 метров, 6 метров это такой квадратик у нас образовался для решения. Вот, пожалуй, мы готовы приступить к решению. Ну, теперь остальное достаточно просто. Начинаем проецировать все силы. Давайте в одном порядке я их запишу. То есть неизвестная реакция РА сила, неизвестная реакция РБ сила. Далее у нас пойдет сила Q и далее у нас пойдет сила F. Ну, давайте вот так и записывать, проецировать. Это у нас остается ХА, неизвестная реакция, плюс эта сила на ось x проецируется в ноль q на ось x в ноль и плюс ну, минус f равняется нулю то есть проекция этой силы на ось x она равна модулю этой силы со знаком минус для оси y опять в том же порядке четыре силы берем проекции этих сил на ось y то есть на вертикаль направленную вверх эта проекция со своим знаком, но мы так и направляем, я повторяю, по умолчанию. Мы не знаем, как направлены эти составляющие реакции, но по умолчанию в положительном направлении направлены. Далее YB тоже плюс. Далее Q с минусом. И F в ноль. Вот у нас второе уравнение. И уравнение моментов. Момент, я напоминаю, посмотрите в четвертой задачке. Момент вычисляется, еще раз напомню, поскольку это важно. Вот я говорю, вот у нас точка какая-то О, относительно которой мы вычисляем момент. Вот у нас сила F. Значит, мы что делаем? Мы берем, как мы вычисляем момент. Момент относительно точки О. Мы придаем знак плюс или минус, плюс, если против часовой, то есть если вращает вот так. И минус, если по часовой, то есть если вращает вот так. И дальше вычисляем, значит, что модуль силы, то есть длину вот этого отрезка, умножаем на плечо силы. А плечо силы это перпендикуляр опущенный из центра вращения на линию действия силы. То есть вот длина вот этого отрезка. Вот поступая таким образом, я говорю, здесь у нас плечи равны нулю потому что линия действия проходит через центр вращения. Остается вычислить момент вот этих трех сил и вот этот заданный момент. Ну давайте эта сила, значит, она, направлена, она пытается относительно точки О, она пытается вращать, вот, пытается вращать против часовой, значит, с минусом. То есть это будет минус YB. Ее плечо, если я опускаю перпендикуляр из... Центр вращения на линию действия, то есть на эту вертикаль. Это будет вот эта горизонталь, АБ отрезок в нашем случае. Это 2А, то есть умножить на 2А. Далее, момент силы Q вычисляем. Это у нас пытается он вращать вот эта сила. Она пытается вращать значит, по часовой, извиняюсь, это пытается вращать против часовой. Поэтому здесь плюс, а вот здесь как раз минус. Минус Q умножить на плечо... Значит, если мы опускаем, вот линия действия, вот это вертикаль. Это у нас перпендикуляр опускаемый на нее. Давайте я штриховкой проведу. Вот, значит, линия действия силы. Вот из точки А опускаем перпендикуляр. Это как раз отрезок А у нас. Минус Q на А. И здесь F, F сила относительно точки А пытается вращать значит, против часовой значит, с плюсом. То есть плюс F умножить. Ну и соответственно опять вот линия действия силы, давайте проведу ее. Вот перпендикуляр опущенный на эту линию, это тоже отрезок А. Ну и осталось только записать момент, он у нас вращает по часовой, значит со знаком минус, то есть минус М равняется нулю. Вот мы составили уравнение статики, то есть уравнение равновесия тела. У нас в этих трех уравнениях присутствует раз, два, три неизвестных. В этом уравнении уже новых неизвестных нету. И мы готовы решить эту задачу. Она у нас оказалась статически определимой. Давайте займемся этим в следующем фрагменте.